На Твиттер тему настроить. Твиттер тему. Переходим на сайт. Ссылочка будет под видео. Вставляем ссылку. Вот на браузер. Переходим на сайт. Сайт на английском у нас. Переходим к теме современной. Любую понравившую нам весь тему. Например, выберем вкусный. Нажмем скачать. И сохраняем картинку. Сохранили картинку, переходим в наш твиттер. Вот наш твиттер. нажимаем изменить, выбираем оформление, выбираем оформление, спускаемся вниз, изменить фон, выбрать изображение, данную тему сейчас я скачал, сохраняем, сохраняем изменения. Сейчас пока твиттер думает. Выплетемся немножко. Размер заднего фона твиттера 1600 на 1200 пикселей. Шапка сайта 1252 на 626 пикселей. Переходим на сайт. Вот задний фон у нас загрузился. Настройка твиттера. Заходим обратно. Выбираем и изменить. К примеру, изменить нам вот этот аватарчик или загружаем сюда свою фотографию или также вбиваем картиночки к примеру Twitter вот. качаем картинку сохранить картинку как злат у нас загружено переходим в Twitter и изменить выбрать готовый снимок загружен Открываем, крутим этим как нам надо, фиксируем, сохраняем. Также изменить задний фон нашей шапки. Сохраняем. Переходим в Твиттер. Также, чтобы изменить этот задний фон, выбираем «Изменить». Рекомендуемый размер у нас 1252, мне нужно 6 пикселей. Изменить. Сейчас, секундочку. Берем размер. У меня уже вбиты они. Походим титр картинки. И вставляем сюда размеры. И загружаем картиночку сохранить картинку как загружаемая номер один сохраняем переходим в наш Twitter изменить изображение шапки открываем и также регулируем сохраняем и сохраняем все наши изменения в титре переходим на главную нашего титра вот наш титр настроен У меня задний фон шапка и аватарка Ссылка на сайт будет под видео.